Обязательно с вами изучим вопрос такой: Как проводить измерения? Какие особенности есть у прибора? Какие особенности есть у нас? И поэтому мы сейчас вначале поговорим вообще, что такое прибор белкуса. Ольга Васильевна уже... Как сказать, рассказала, очень интересно рассказала про Римасов, как мы слушали эту первую презентацию, как приезжал к нам президент Воронеж. Конечно, большая благодарность президенту Томасу Гетригу за то, что мы соприкоснулись и стали работать с удивительным прибором, очень информативным это прибором Биопульсар. Биопульсар рефлектограф это прибор, который изобрела Мартина Груба и э, которая дала возможность нам работать на нем. Э, Биоконцерт дефлюксов в 2008 году был сертифицирован как медицинский прибор Всемирной организации здравоохранения. Поэтому прибор используется сейчас в Европе в таких странах, как Германия, Австрия, Швейцария клиниках, в аптеках, в детских лечебных учреждениях, в домах инвалидов, как медицинский прибор. А это очень важно. Поэтому мы сегодня с вами узнаем, на что же способен этот прибор, как к нему подойти. Вы все знаете, у вас они находятся приборы. Значит, сейчас мы с вами осмотрим. Вот смотрите, когда мы приходим к врачу, первое дело, здравствуйте, здравствуйте, что у вас болит? Пожалуйста, сделайте анализ, пройдите УЗИ, сделайте томографию и приходите. Правильно? И человек начинает обследование до тех пор, пока он соберет вот эту базу данных, и мы потом приносим. Врач, если нормальный доктор, он, конечно, скажет, да, получательно вот вам то-то, то-то, то-то. А если он еще не очень хорошо ориентирует, он скажет, еще, дайте еще дать другой анализ. И получается, что результат мы получаем очень скоро В чем же особенность его биопульсар? Как видите, без раздевания, без подготовки, не надо как говорится, голодать перед тем, чтобы сдать анализы. Не надо стоять в очереди. То есть очень много всевозможных вещей, которые мы сразу же решаем. И это прибор биокусат. То есть таким образом, в чем же заключается вот эта вот особенность? Что мы получаем на этом приборе? Прибор белый пульсар и Как вы видите, он цель, вот прибор, компьютер и вот такое у нас объединение. Что мы измеряем? В основе прибора лежит теория апоконсула, которая известна более 5000 лет. И именно Теория акупунктуры является основой основ данного прибора. Что, что такое акупунктура? Акупунктура – это точки, которые находятся у нас на ладони, на ухе, на стопе, дающие информацию о работе наших органов. Вот в этом основа основ этого прибора. Таким образом, мы имеем возможность, положа руку на датчики, причем датчики покрыты золотом 24 карата, поэтому чувствительность очень высокая. И вообще прибор работает, как говорят, как детектор лжи. То есть мы не, он настолько чувствителен, что мы... Как бы сразу видим картинку работы наших 43 органов за одну минуту. Затем мы будем видеть, на, когда мы сняли руку, мы сейчас все это проделаем с вами, мы будем видеть графики, которые, о которых тоже будем сегодня говорить, ауру. И назначение врачей-практиков Европы, которые работают уже с этим прибором очень давно. И программное обеспечение, которое у нас снабжено к этому прибору, сервер у нас находится в Австрии. И все данные перерабатываются, и приходит к нам информация, точная информация именно с этого сервера. Пойдемте Дальше. Мы уже говорили, что зачем нужен биокурсам э, клиенту. знаете, вот э, сейчас я вам расскажу первые эпизоды, такие, э, которые были связаны именно с моей работой на этом приборе. Э, мы раньше совершили, мы сейчас э, правильно все делаем, а раньше... При... Думаю, да приходите, вот сейчас придет человек, ледь митрофон, посмотрите, вот то то, то, то, то. Да, пожалуйста, садимся. Нет бы спросить у него, что вы принимаете, как вы себя чувствуете. Я склала руку, все, все, все, все. А он сидит и улыбается вот так. Думаю, что ж он улыбается. Я с ним начинаю разговаривать, а он мне говорит, угадала. Ну, так прям угадала, ну, прям точно. У меня вот в печени тут проблема. А я говорю, давайте. А потом я уже как-то поняла, думаю, ну, чтобы не угадывать, а что вы принимаете? Тут я уже это угадание, вы понимаете? Но вы будете с этим сталкиваться, это точно вначале. Почему? Потому что люди, мы очень... Кстати, злые вы, угадал угадал, я же тебе деньги плачу. Вот, поэтому будьте к этому готовы. Ну, мы будем готовы, потому что у нас будут анкеты, у нас будет все как положено, и человек, конечно, будет вам доступен по всей информации. Поэтому он приходит получить информацию. Затем, чтобы получить от вас какие-то рекомендации, и, конечно... Вы знаете, вот уже я много работаю, почти 10 лет с этим прибором. Большая благодарность людей. Очень много людей, которые ко мне возвращаются, которые приходят именно просто для того, чтобы посмотреть состояние своего здоровья. И самое главное, нужно понимать, что мы не ставим диагноз, мы даем возможность быть здоровым человеком. Потому что мы видим, в каком органе есть маленькая какая-то проблема. И мы ее исправляя, начинаем становиться здоровыми. Поэтому самое главное, прибор дан для того, чтобы мы были здоровы. Болезнь это уже фактор, мы идем к врачу. И мы сегодня будем говорить, как не допустить эту болезнь. И вот благодаря этому прибору, который видит заболевание органа за 3-4 недели, за 3-4 недели, вы понимаете, особенно ситуации такие бывают. Человек приходит, кладет руку, вроде веселый, здоровый, нормальный, а там катастрофа. Я начинаю говорить, а он мне говорит. Да нет, у меня пока нет ничего. Один мальчик, который был, ну, невероятно красивый, он э, дзюдо занимается, все без укоризни. А он просто пришел ради интереса, положил. Я говорю у тебя в почках кажется камешек. Ты э, смотри, как ты сейчас жара, и ты собираешься на соревнования. Ой, камень, да вы че, какой, какой камень? Какой Да что? Ну там красавец просто, с какой брутальный мужчина. Прошло четыре дня, звонит его мама. Говорит, Максим в больнице выходит камень. Вот скажите, пожалуйста, вот это был первый, причем случай такой, который я запомнила прям вот очень-очень-очень. Я еще не так ориентировалась хорошо. Но этот случай я запомнила надолго-долго-долго. Долго. Я всегда привожу этот пример. Так что клиенту мы нужны. А зачем он нужен нам? Для того, чтобы, конечно, сейчас очень сложно познакомиться с людьми, как вы ну, все верят, не верят, очень обстановка сложная сейчас. А когда вы будете приглашать на прибор, во-первых, можно пригласить просто попить чай. И между прочим, Сказать, слушай, я тебя посмотрю, а у тебя есть Маша там, там. Тут. То есть мы завязываем знакомство, у нас появляются новые регистрации. Самое главное, мы охватываем новый круг людей, абсолютно новый, абсолютно, понимаете, потому что мы, каждый из нас находится в определенном социуме, правильно же, как там выйти? А, ну почему интересно? Пойдем, пойдем посмотрим. Ты не представляешь, какой-то прибор там классный. То есть все зависит, как мы его преподносим, этот прибор, с какой любовью мы его преподносим. И самое главное, помните, самое главное, доставить человеку радость общения с вами, с прибором и с информацией, которую вы дадите, такую, чтобы она его захватила, чтобы нас он был ваш, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Это искусство. Но тем не менее, это возможно. Пойдемте дальше. Сейчас я вам раздам анкетки. Пожалуйста, вы заполните первую свою анкетку. И эти анкеты вы сделаете цирокопии и будете раздавать своим клиентам. Пожалуйста, И второй анкета, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас мы с вами разберем, для чего это необходимо, чтобы они у вас были. Значит, первая анкета. Посмотрите внимательно. это анкета информативная которая дает возможность узнать о человеке, о человеке как можно больше. Понимаете? Потому что когда мы будем делать измерения, вот эти все вопросы, они очень сильно влияют на, на то, что правильные интерпретации результата. Например, вот смотрите, какой возраст, да, вот эти все контактные телефоны, это ваши контакты, вы с ним всегда созвонитесь, вы всегда с ним можете быть в контакте, в любом или по почте, или в WhatsApp и так далее. Сколько вам лет? Это очень важно. Это очень важно. Потому что э, вы будете ориентированы в состоянии гормонального фона в это время и различных вещей, которые у, с возрастом мы очень четко видим. Кроме того, какие вам делали операции когда, это тоже влияет на графики. И графики совершенно другие. Металлокерамика керамика вортун очень сильно влияет на графики. Как часто обращаетесь к врачам? И самое главное, какие э, медикаменты принимает человек на данный момент времени. Потому что вот такой случай. Приходит человек ко мне. весь, я вижу, он абсолютно больным выдавлением делаю ему идеально. А я вижу, он натепший, он ну, видит, что он теперь тонет. Я говорю, какие продукты вы принимаете, что вы пьете? Ну, он мне назвал лекарство Как доктор правильно подобрал лекарства, идеальные графики головного мозга, идеальные графики сердца. Это тоже То есть, почему мы обязательно спрашиваем, что принимаете? А были такие пациенты, клиенты, которые пили лекарства, но графики были из рамок выходящие? Я говорю, вам неправильно подобрано лекарство. Таким образом мы можем сориентироваться, правильно ли пьет человек. И я говорю, ну, сходите к врачу, чтобы он подобрал, может быть, другие дозировки, может быть, еще что-то. То есть вот это почему мы это делаем, боже мы обязательно должны знать. И что использует из вивасан? если он знает эту продукцию, то тоже это можно посмотреть, как это работает. Ну, понятно, для чего нам нужно анкета. Всем понятно, да? Хорошо, пойдемте дальше. Для чего нужен тест на дефицит астрогенов? Может быть, кто-то мне скажет сам? Для... для чего? Ну, кто-нибудь один, скажите, пожалуйста. Да не волнуйтесь, говорите. Роман тесту? Или вы вообще про какое-то? Вот это для чего нужен тест? Для предстояний у человека. Вы понимаете, как надо понимать это? Эстрогеновый фон очень важен для женщин когда женщины попадают в менопаузу и это начинается сейчас очень рано очень ранние менопаузы начинаются то количество эстрогена уменьшается а человек страдает начинает страдать у него и гипертония появляется боли в суставах нарастание мышеч э, жира нарастание почему она, она сидит на диете, а у нее живот растет. Она там то а у нее у нас Понимаете? Вот этот у нас тест обязательный. Обязательный тест, который дает вам возможность потом правильных назначений. Но это целая лекция, поэтому мы не будем останавливаться на эту тему. Вы почитайте, со спонсором поговорите, на экзамене будете спрашивать это. Но самое главное, должны понимать, что эстроген – это очень важен для женщин. Поэтому с возрастом надо обязательно вот этот уровень регулировать. Если у нас в организме его нет, помните – если вы не употребляете фитоэстрогены, вы начинаете поправляться. Почему? Потому что жировая клетка начинает принимать на себя и вырабатывать эстроген. Поэтому, чтобы человек не съел женщина, травку она будет есть, она будет сидеть на жесткой диете, она все равно будет поправляться. Вот этот тест, еще раз повторю, пожалуйста, отпечатайте, и чтобы с кем бы вы, ни, кто бы к вам ни приходил из женщин на прибор, всем нужно обязательно рекомендовать вот этот пройти тест Ну а теперь давайте поговорим о том, как проводить измечения что измерения должны проходить в отдельной комнате, где только находились вы и ваш клиент. Это самое главное. Тишина покой. Это тоже очень важно. Руки у клиента и у вас должны быть чистыми, обязательно. Снять все украшения, часы и все положить как можно дальше, потому что сейчас электроника очень серьезная и может давать некорректные измерения. Это тоже имеется в виду. Лучше в шкатулочку какую-то сложить, аккуратненькую коробочку такой, Положили, это будет красиво, эстетично и очень хорошо. Дальше обязательно я всегда смотрю ладошку человека. Для чего? Что дает мне эта ладошка? Что она мне дает? Ну-ка, скажите, что может мне дать ладошка? Влажность Влажность. Влажность. Молодцы. Влажность, сухость. Правильно? Потому что на приборе рука не должна быть слишком влажная и слишком сухая. Очень сильно влияет графики. Очень сильно. А если холодные или горячие? То же самое. Молодцы, очень хороший вопрос. Холодные руки обязательно должны согреться до температуры нормальной. Почему? Особенно, знаете, зимой, когда приходят ледяные руки и кладут. В абсолютно там будут... Вы даже можете все это потом сами проэкспериментировать, когда вы будете работать, вы будете учиться класть руки. Вот положите и холодную руку, и горячую, и мокрую, и посмотрите, какие у вас будут графики. Просто я вам говорю сейчас из практики, но это обязательные факторы. Если вам человек сказал, что там кольцо не снимается, попросите все равно, чтобы он снял это колечко. Обязательно не забывайте о наших ушах, забывайте об очках, металлическое оправе. это не забывайте. Почему? Потому что это очень важные факторы, которые нам необходимы. Далее, здесь вы видите две ладони, да? Две ладони, которые у нас есть большая и малая. Это зависит от того, большая рука у человека или маленькая рука. Вначале говорили, что это мужская, женская рука, но сейчас все-таки склоняются к тому, что говорят, что это большая и малая рука. Потому что есть, есть большие руки у женщин и маленькие руки у мужчин. Как маленько положить руку у мужчины на большую руку. Вот, самое главное помнить, что это золото 24 карата. Оно очень чувствительное. Никогда не надо надавливать на этот, никогда не зависит, но ощущать надо все электроды на руке, ни в коем случае не двигать, не двигать по поверхности вот туда-сюда, туда-сюда. Нет. Вы сами кладете руку человеку. Здесь рекомендуют положить руку э, таким образом. Вот мы кладем и вот так заполняем. Но помнить, но помнить одно, что аккопунктурные точки находятся чуть выше. Выше, не в притык. Понятно? Это понятно или непонятно? Вот наши пальчики. Аккупунктурная точка. Вот начинает. Вот не на кончике пальца. Не на кончике, а здесь. Да. Да. да. Поэтому сейчас, сейчас я вас хочу попросить на приборе. Посма попробовать положить правильно руку, включить ваши приборы. У вас все подключены приборы в программе? А чего вы что -то? У вас подключен? в программе? Да. Давай. Давайте мы сейчас включим. Или мне показать. Сейчас я покажу. Давайте как покажу. Сейчас программу возьмем мы Сейчас. и потом продолжим дальше. Просто это очень важно. Мы как раз двенадцать. Сейчас я включу программу и покажу вам, как. Посмотрите все внимательно. Можете подойти поближе ко мне. Подходите сюда. Да. Вы смотрите, я вот, так разверну, чтобы было. вот смотрите, у вас откроется вот такая картинка. Но сейчас она более сжатом виде, она будет более широкая, потому что мы работаем с экраном. Рука помыли, кладем руку. Я вот рекомендую вот отсюда положить. Вот, вот. Но самое главное, помните, вот здесь мы кладем в ребро. Пальчик лежит в ребре. Сейчас я еще ну, ну, У вас получается на вот этом. Большое, Большое, вот смотрите, девочки. Вот я кладу, правильно, я кладу руку. Вот смотрите внимательно, как я положила. Опустили обязательно локоть. Расслабили руку. Вторая рука для чего? Для того, чтобы энергия... Игоря Викторовича, и вас не попала на прибор. Она уже попала. Но она попала, но ну ну, когда вы будете, вы же будете там вдвоем. И включаем прибор, включаем прибор. Вот, я, вот смотрите, какая у меня меняется. Ну, что, вот. Девушки, всем Вот, голубая. Вот. Народа много стоит рядом, поэтому все равно. Понятно, да? Все. Сейчас я хочу вас попросить, пожалуйста, потренироваться, положить руку. Мы посмотрим. А, да. голубая, зеленая? Я у да. кого белый колпак с головой. Ну, да. А мы сейчас проверим, Стоит из вас Нет, нет, нельзя, да? Нет, почему ко мне сюда, да? да Со мной, пожалуйста, вы сейчас, мы сделаем. Да, пожалуйста, следующий, нет. Тогда. Сейчас ну, я ручки помыли все акционеры снимайте, присаживайтесь, Даже ну, ну, мы, сейчас не делаем, а делаем, вообще, мы сейчас учимся к мосту. <свист> Давайте, вот видите, я говорила, что... Девочки, еще раз, вот смотрите. Акофунктурные точки, они находятся вот... вот. Поэтому. Поэтому ручка должна лежать. Вы сейчас положите, чтобы я посмотрела. Вот это недали ребро. Вот идеально. Это чуть выше. Поняла? И я включаю ребро. Смотрим, смотрите, какая высота. Такая. А его нельзя, нельзя так снимать. Нельзя. Понимаете? Вам я не дала команды. Да Простите. Да Да нет. Да нет. Да нет. вас. нет. А, очки не смотри. А ну это как наше. Это... Это Это... не Я не запретила все записи. Да. Сейчас я ну, все да. понятно? Да. Еще хочешь? Да. А я не Хорошо, да, давай. Сейчас, да. Я а я Конечно, я без нет, все. участки головного выше, Сейчас. Да, сейчас, но здесь, нет, сейчас не вот так, точно, так точно, потому что видно он... это... сюда. А, так. так, все, девчонки, давайте еще. Все, больше времени нет. Других Мы не спешим. Если Нет, что, что, раз, что у вас хорошо. хорошо. Самый интересный момент. <свят> <свят> вот так отличный пальчик, красивая ручка, да? Дальше сыровой, сыровой, Ну, сейчас я буду об этом рассказывать. Сейчас я буду Сейчас мы с вами учимся в Подожди, запустил. Да, я подожди. Так. И зафиксируй. Ира, плати. Это все равно необективно, Сейчас, Я бы не Сейчас Так, продолжаем, девочки. Замечательная аура в конце. Вы посмотрите. <кхе> <кхе> Мы, наверное, его оставим. <решок> Ну, нажимаем и что мы это? Давайте перейдем Продолжаем. Теперь давайте с вами посмотрим. Иной раз, почему у нас результаты не будут соответствовать? Ожидаемые нам результаты. Прежде всего потому, что нарушается процесс измерения. Любил, да, Любил, да, вот. Кроме того, особенно знаете, почему нужна анкета для того, чтобы имели информацию о человеке. На лекарство, он Может быть, он на празднике у нас вчера был. Много было у него гостей там. И много было, я выражаюсь. То есть всегда надо смотреть на то, что должно быть только вы, и клиент, и никаких других людей не должно присутствовать. Вот это очень-очень важно. Обязательно снять все свои электронные приспособления. То есть посмотрите, пожалуйста, как будут лекарственные препараты. Ну, я вам об этом сказала. Но еще был такой случай, есть люди с очень сильной травмой, очень сильной энергетикой. И когда они садятся на прибор, невозможно, просто Таких было у меня всего за все внутри было случай точно. Ну вот графики все вот просто, они падают, падают, падают. Я, давай все отдохнуть, успокоимся, уже с чай попили, чай попили, все там еле-еле я схватила этот момент, когда я смогла повести измерения. То есть тоже это имеется в виду. Есть люди, которые. Вы, ну, это все, вы знаете, это с опытом приходят э, с отрицательной очень сильно Они, вот, вы после этих определений. Как будто я, ну, в мышке грузилась, честно, полностью вот истощаю э, это, это, это, это в процессе, конечно, и поэтому я вам всегда рекомендую, когда проводите измерения, обязательно маслица ладан с собой, чайное дерево немножечко на волосики, как бухи, и вы всегда будете в нормальном состоянии, и всегда будете рады видеть своих клиентов. Зачем же нужна человеку аура? Когда мы начинали работать в Вивасан, мы начинали, еще были стационарные телефоны и не было даже И что Ольга Васильевна и говорит, девочки, я принесла вам фотографию цветка, фото цветка ауры. И это делали как раз у Спартака какой-то мужчина делал эти фотографии аура цветка. Бешеные деньги это стоило. Мы, как в сказке, но ну это просто каменный цветок, и он весь горит, такой красивый. Но когда нам Томас сказал, что мы будем видеть свою ауру, для нас это тоже показалось сказку. Для чего же нужна эта аура? Что дает аура человека? Что дает аура человека? Что она нам показывает? Прежде всего, аура показывает творческий человек, этот, математик, бухгалтер. Они же сидят, не говорят это. Вы знаете, вот когда мало людей, ну я сейчас уже умею задать вопрос, что я узнаю профессию. И мне уже, понимаете, у него совершенно будет другая аура. Есть человек, приходит, допустим, после большой трагедии, пришел на биопульсах, все черное. А он молчит. Я говорю, что с вами случилось? Молчит. Ну, в конце концов, выяснили, там были конкурсы, по Я говорю, давайте мы на обед тоже просто поговорим. Просто как-то на вот совершенно на другой тему. Я не помню, о чем мы говорили. Выпили водички. Смотрю. Давайте теперь попробуем сделать измерение. Да, измерение получилось. Вот я почему хочу сказать. Не пугайтесь, и не пугайте человека. Обязательно Посмотрите, вы это понимаете, а человек не понимает. А вы должны все это так обыграть. Все-таки человек, значит, в стрессе, его успокоить. И таким образом наладить с ним дальнейшие отношения. Вот сейчас мы все делали свое ауру, видели, да? Вот посмотрите. Аура головы. Мы сейчас будем рассматривать с вами ауру головы и ауру органов. Аура головы. Максимальная энергетика, когда вот этот белый стол. Девочка, не знаю, как зовут? Олеся. Олеся. Вот. Олеся. Очень приятно. Вот. У Олеси, мы потом я ее график выведу, у нее вот такой белый стоп. Это очень большая энергетика, это талантливые творческие люди. И это вы сразу можете говорить человеку, что у него очень хорошие внутренние способности и так далее. Когда аура всего организма, она у нас бирюзово-зеленого цвета. Это гармония. Вы это запомните. Вот когда все бирюзово-зеленого цвета, то есть органы работают, взаимодействуют между собой. Они все в полной гармонии любви. Это самое лучшее Как только начинаются другие цвета, мы сейчас о каждом цвете будем говорить, то там уже блок идет блок, который нам надо распланировать, чтобы именно получить бирюзово-зеленый цвет. Вот. И теперь поговорим об ауре головы. Вот давайте посмотрим. Белый цвет – это сильная энергетика высокие душевные качества легкость в работе аура у нас мариса розовый цвет вот то есть вот эти верхние цвета это очень хорошие цвета я не могу давайте вот вы посмотрите внимательно на них сфотографируйте и в работе они вам пригодятся когда вы Будете видеть, в каком состоянии находятся умственные способности у этого человека. Например, синий-зеленый цвет, извлечение, стойкие, гармоничные чувства. То есть очень он стойкий, он, он гармонично развивается. Вот яблочно-зеленый, всегда когда приходит, это любовь к природе. Я говорю, вы часто на природе Ой, да вы не представляете, как я люблю природу. Я не говорю про цвет, я говорю. А ну просто я наизусть это все знаю, поэтому мне легко. А вот темно оранжевый вот усталость, нехватка, вот все, что ниже, это вам просто надо запомнить, что это энергетическая нехватка, нет энергии в человеке. Все, что ниже бирюзы, вот эти желтый цвет, желтый, такой коричневатый цвет, вот черный мрачный, это сильный, это депрессия, кто я вам рассказывала, это депрессивное состояние. И таких людей, к сожалению, сейчас. Но здесь очень важный момент. Просто я не буду называть фамилию, проводили при мне работу на биопульсаре и говорят, ой, у вас такая депрессия, там". а там просто... Головной мозг, я видела эти графики, несколько участков не попали на электроды. Вот девочка у меня спросила, то есть если рука не попадает на электрод, на графике будет прямая ли, линия, а на ауре она будет мрачная, черная. Это индивидуально. Никогда не говорите, что у человека депрессия просто графики не попали в нужную точку. Это очень важно. И также на любом органе всегда сделали и посмотрели, какие точки прошли, какие не прошли. Второй раз делать не надо, Это потому, что результаты будут другие уже совершенно. Нужно здесь первый раз как бы это сделали, да, не попали ничего, вы даже о них можете не говорить, и продолжаем дальше. Вот, что касается ауры, была бы, понимаем, что выше красивые цвета вот эти, это очень все хорошо, а что ниже, это нехватка энергии. Пойдемте дальше. А вот, можно вопрос. Да. А вот скажите, того что это не совпадает. Это в зависимости от чего, что цвета головы не совпадают с обычным а, телом, да, но ну, это так вот, сейчас мы об этом будем говорить. Сейчас я об этом буду говорить. Мы сейчас теперь поговорим об ауре нашего организма. Что показывает аура? Уже голова это само собой. Мы посмотрели цвета. А что же показывает тело, да, Я сразу по ауре вижу, сколько человек пьет воды, как он питается, там все видно абсолютно. И вот это нужно знать. Сейчас то, что я вам показываю, но я вам простым языком скажу. Это из доклада Мартина Груба, она все-таки доктор, профессор. Мы простым языком скажем. Значит, в крови у нас газ крови семь и четыре. Все мы это знаем. Нейтральные всегда, да? Вся система нейтральная, семь и четыре. Если Начинаются усиливаться вот кислородные процессы, окислительные процессы. То есть абсолютно четко идет окисление. И помашь у нас становится 7. Сколько? Если кислая среда, сколько? Смежа. Вверх или вниз пойдет? Вниз. Вниз. 7,3. 7,2. Понятно? Это кислая всегда А если 7... 45, там туда выше, это щелочная среда. И вот таким образом мы можем по цвету ауры судить, какая среда сейчас, на, в какой среде пребывают органы. Понимаете? И вот это нужно четко понимать. Поэтому вы можете задавать вопросы, потому что вот это желтое, это алкалоз. Алкалоз – это щелочная, больше щёлочек в организме. Алкалозы, они, вы можете спросить, есть ли у вас судороги, как было окружение, иногда сознание. Ну, сознание – это очень плохо, совсем очень плохо. Вот. И э, окислительные процессы, например, э, если будет э, ацидоз, что вы сами прекрасно понимаете, больше кислоты в организме – это и гастрит, гострит, и другие-другие совершенно процессы. Но, но с продуктами, нашими продуктами мы легко можем исправлять эти ситуации и понимаем, почему я, я не говорю о щелочах, я не говорю о балкалозе, о цедозе. Человек, ну зачем это? это мне нужно. Вы просто спросите, сколько вы берете воды. Если человек пьет мало воды, мы с ним начинаем разговаривать. Вы видите картинки, эти картинки. Вы сейчас все видели свою ауну. Видели все? У кого-то вот здесь белое все. Это о чем говорит? Вот сейчас мы с вами посмотрим, о чем это все будет говорить. Вот смотрите. Вот это... Обязательно нужно, чтобы у вас всегда было под рукой. Потом вы, конечно, будете много когда работать, вы всегда вы будете ориентированы. Но самое главное помните, что бирюзово-зеленый цвет – это норма. Бирюзово-зеленый цвет. Если в голове, когда ауру головы мы показывали, белый столб – это супер, то в теле это коллапс, энергетический коллапс, то есть орган перед болезнью. Запомните, белый цвет, это уже у человека можно спрашивать, а есть ли у тебя, поваливаете его, там, там, ну, в зависимости, где это. Ощущения, у него уже появились болевые ощущения, если белый цвет, это уже болевые ощущения. Если розовый цвет, он может сказать: да, слушай, иногда приступы бывают. Я просто объясняю вот эти сложные написания просто простым языком. Допустим, вот голубой цвет просто какой-то дискомфорт иногда. Ну, вы уже по цвету вы должны правильно задать. Вопрос. Не просто у тебя вот тут уже костри, или там язвы желудка. нет. А именно аккуратненько подойти к нему. Подойти, и спросить о воде, спросить как что, что принимал, где отдыхал, почему. И подвести его к тому, что он скажет вам, что у него иногда побаивает бог. И кушает он свинину, и ездит на шашлыки каждый день. Допустим, дальше. Что-то вы так притихли. Да, пойдемте дальше. Я вам рассказываю, чтобы вы правильно понимали это. Желтый цвет, небольшой дефицит энергии. Вот видите, слегка щелочное состояние, легкий дискомфорт. Как я говорю всегда, вот эти цвета, желтый, оранжевый, красный, это органы в болоте. Это проще, вот, наверное, простым, так нельзя, конечно, говорить. Но это равносильно тому, что, в общем, представьте, что ваши органы находятся не в красивой чистой среде, в болоте, в вашем организме. Ваш организм – это аквариум, допустим. И в нем просто воду не меняли очень долго. И вот это состояние такое, которое характерно для этих цветов. Это имейте в виду. Что мы должны сделать? Мы должны побольше потить воды, посмотреть, как работают почки и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много-много всего. Но сразу надо понимать, Поговорить с человеком. Особенно сейчас очень многие увлекаются пить щелочь. Очень любят они соду попить. Очень многие сейчас перекись пьют по дороге. И вот, кстати, если у вас есть такие клиенты, пригласите, посмотрите их аудио. Это очень интересно. На самом деле я даже не буду вам говорить, это как домашнее домашнем Потом вы мне в воскресенье, вы сами не скажете об этом. Это очень интересно, посмотрите. Попробуйте сами, допустим, не пейте, ну, хотя бы часа 4, посмотрите на свою ауру. То есть очень сильно влияют процессы питья воды. И самое главное, если человек к вам пришел, вот такой, знаете, возбужденный, если вот такой вот, дайте ему стакан воды попить, Пусть он успокоится, обязательно успокоится. Потому что ни в коем случае на бегу не проводите анализы. Ой, не проводите э, измерения. А вы знаете, иной раз, ой, да ладно, садись, быстрее, руки помыть, только все, снимай, все, давай, у меня нет времени. Ты понимаешь, нет времени, я тороплюсь. Нет, так не может быть. Прибор очень, очень, знаете, как я вот это... Ну, как вот ребенок такой, который требует внимания, и с ним надо дружить, понимать его и чувствовать прибор. Это, ну, для этого можно, конечно, и знание, естественно, конечно, и знание. И с ним надо быть аккуратным, очень аккуратным, потому что он капризный прибор, капризный, очень капризный прибор. Ну, сейчас как-то он уже, сегодня, он прям замечательно работает. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Да. Прошу прощения. А вот если, допустим, человек сидит э, с рукой уже, да, то есть, например, на пульсаре, мы даем да. И э, если ему дать воды, в это время, или не надо ничего, запомните, запомните, запомните на всю оставшуюся жизнь, есть, будете запомните. работать с прибором, положили руку человеку, ни вправо, ни влево, одна минута сидит, ну я 30 секунд делаю, 30-15 секунд, там, ну, я уже когда вижу графики. Одна, ни в коем случае никаких подвижек туда-сюда. Никаких разговоров никаких. Единственное, молитву про себя можете читать. Это единственное, что вам надо предложить. Ну, это, это, это лучше. Вообще просто спокойствие. Должно быть спокойствие, душевный покой. И самое главное, никаких лишних движений. Ни в коем случае. Даже об этом разговора быть не может. Как гель на руку а, Как гель на руку, значит, к сожалению, нет. меня там в моей кармашке там зеленый сумки зеленый, карм... зеленый, пожалуйста. В кармашке, в кармашке сбоку слева. слева. Кармашки, слева. Кармашки. Вот посмотрите, пожалуйста, вот сейчас у продаются вот такие гели для Узи. Они очень хор хорошие в и особенно я рекомендую всем, если вы когда попробуете руку, человеческую руку, которую клиент к вам пришел, вы, пожалуйста, посмотрите, если она очень сухая, то, то что омегу сразу можете назначать смело, омегу с крилем или витал плюс сразу назначать. Капелька геля, капелька капается и обязательно, как кремом, мы обрабатываем руки до состояния сухости. Вы понимаете? Но мы убираем сухость все равно для того, чтобы график лег ровно, абсолютно ровно. Потому что, вы знаете, еще бывают такие ситуации, когда руки помоют очень агрессивные, мыльные, вот эти все составляющие. Поэтому гель – это как из один из очень хороших вариантов. Когда я… Этот гель, этот обычный гель для УЗИ средней вязкости. Вот у меня гель, он у меня уже закончился, но тем не менее… Э очень удобно с ним, но самое главное, не переувлажняйте, не переувлажняйте э, ручки. Это, потому что у вас будет тогда все прямые, красивые красивый, и человек будет весь здоровый, и вы ничего, все будет звучать. То есть это вот такие вещи, такие тонкости, которые тоже надо знать. То есть если вы дали капельку маленькую, капельку гелия, Обязательно по ладошке и вот так полностью, чтобы все впиталось. И тогда, пожалуйста, попробовали, ручка нормальная, она не влажная, положили, и у вас пошли красивые трафики. Пожалуйста. Я это выяснила, я Кирилл Юрьевич Старом. Нужно хотим начать такие вопросы, как есть ли какие-то в организме металлы? Обязательно. Мы уже об этом говорили. Анкета для этого. Э, наш прибор не влияет. Нет. Это я вам расскажу случае такого. Ничего. Значит, этот прибор может использоваться и для детей, для беременных женщин. Я имею в виду не для ухудшения состояния в данном случае клиента, а на самое измерение пьяного изучает стен стоит, ведь каждый вот, сложно там на показаниях Ну, конечно, там не будет графика. Там, конечно, пили. Конечно. Конечно. Если рука влажна, все равно будет носить. Нет. Нет, Если рука влажная, конечно, нет, просто наоборот, должна рука высохнуть и э, совершенно, чтобы не было, если не должна рука быть влажная, запомните, она должна в нормальном быть состоянии, не сухая и не влажная. Почему вот этот вот гель, он, у кого очень-очень сухая рука, знаете, вот рабочие, вот у них да. очень сухие руки, очень они... И пока ему намажешь, пока сделаешь ее такой пластичной, только тогда приступать к работе. Почему? Вот. Дальше, что я хочу сказать. Если вы куда-то едете с прибором, у меня был такой случай. Я возвращалась из Ростова, сейчас же все проверяют, и у меня прибор, с да, прибором все время никогда такого не было. Ну, и они смотрят на экране, там, и моя коробка стоит, и две руки. Он прямо на меня смотрит, как на, я не знаю, никого. Идите а сюда. С... Да, идите сюда. Я... я говорю, что у вас в этом? Я говорю, прибор. Что за прибор? Я говорю, ну, не взрывной, ничего. И я сразу открываю чемодан свой и показываю ему. Он смотрит на меня. То есть вы должны быть готовы ко всему. Я сразу же показала лицензию, я показала, что это безвредный прибор, что все. И тут же он сразу же заинтересовывается, говорит, и что же он показывает. Все показывает, какой человек умный, какой врач. И так далее, и так далее. Вот, и, конечно, я говорю, он так посмеялся, говорит, ну, вы, говорите, следующий раз предупреждайте, я, я первый раз вообще столкнулась с этим. И когда мне предложили полететь, меня знакомые в Чехии, в Праге, у меня там много всего знакомых, мы с тобой провели именно на Белый путь. Я так испугалась, я эту картину представила в аэропорту, в прибор и так далее. Но тем не менее, у нас есть лицензия, у нас есть разрешение. И если что, вы вынимаете спокойно прибор, показываете его, особенно, чтобы у вас всегда с собой были документы. Вот я к чему хочу сказать. Плюс, если вы идете на презентацию э, на Viva Party, кто-то вас пригласил, хозяйка, мы будем завтра на эту тему говорить, вы обязательно тоже должны с собой иметь документы, обязательно, потому что разные люди скажут, это что что-то, может, что взрывную условию принесла и так далее. То есть у вас всегда комплект документов должен быть с собой. Так, по Мауре все понятно. Сейчас мы с вами, наверное, возвратимся назад. И я хочу показать вот одну из залов, которая у нас была. И вы мне сразу скажете. Так, сейчас я ее Белку. Вот. Мне очень понравилась эта Это вот нашего человека. Вот расскажите, что вы здесь видите. Вы сейчас прослушали. И давайте посмотрим. Вот. Белый стол. Почитайте, что? Что это? Это очень талантливый человек с очень сильной энергетикой. Правильно? Правильно. Зелененький вот этот ореол вокруг, он показывает, что человек любит природу. Бирюзовый цвет над головой, это очень добрый человек. Очень верующий человек фиолетовый. То есть вот я правильно говорю? Похоже? Вот. И то, что все находится практически в гармонии, вы видите, да? бирюзово-зеленый цвет. А что касается ног, что вы мне скажете? Почему ноги такого цвета вот на данный момент? Почему? Правильно, потому что человек сидит, это тоже имейте в виду. Прибежит человек, у него другой цвет ног будет, сидит, особенно за рулем кто сейчас, понимаете? Вот это вот очень хорошая ауда, она очень хорошая гармоничная ауда. Теперь я, конечно, бы хотела с вами поговорить о наших графиках. Как раз здесь очень удобно показать вам. Значит, смотрите. Зеленый, зеленая линия, это та энергия, с которой должен работать орган. Это именно та энергия, с которой должен работать орган. Если энергия органа повышена, и орган работает в повышенном режиме. Вы задаете вопросы, почему, как. То есть, наша задача: то, что она сейчас мыслит, девочка, то, что она сейчас занимается, поэтому большой мозг это здорово, это супер хорошо. Понимаете? Хуже было бы, если они все были внизу. Это было бы давление и так далее, и аторосклероз и прочее, прочее, прочее. Поэтому. Завтра мы с вами будем, вы чтобы были готовы. Я вам просто домашним заданием хочу сделать, сказать, чтобы вы знали, что будет человек принимать, когда у него высокое давление. напишите себе, какие продукты, какие продукты вы бы рекомендовали. Вот смотрите, сердечно-сосудистая система, допустим, это вам домашним заданием. Желудочно-кишечный тракт, какие бы продукты, если там у нас энергетический сбой. Опорно-двигательная система. Мочевыделительная система. Именно продукты. И как раз сами почитаете о продуктах, чтобы нам с вами завтра легко это было. Эндокринная система и органы размножения. Сейчас мы говорим о графиках. То есть, если уровень энергии, так, домашнее задание дома. Если уровень энергии повышен, орган работает в повышенном решении. Что это означает? Как вам это представить? Если орган будет длительно работать повышенной повышенном это приведет к болезни. Правильно? Почему? Потому что вот, представьте автомобиль, и вот это вот он крутит, крутит, обороты крутит, крутит, крутит скорость увеличивает, и в конце концов он будет истроен. Правильно? Правильно. Если уровень энергии, пониженный, ну, допустим, вот, допустим, нижняя часть живота. Тут ну, я бы, конечно, очень много задавала вопросов, мы на эту тему пока не говорим. То есть, недостаточно, не хватает каких-то веществ питательных, может быть, легкое какое-то воспаление. И мы задаем вопросы. Очень дело в том, что просто в том, что у нас есть опросник в средине, да? Он с вопросами, с ответами, с рекомендациями. Просто сейчас мы не можем расширить, так как мы на экран показываем. Поэтому вам легче будет. Но еще раз вас призываю, посмотрите, какой цвет, посмотрите, в каком числе, и задавать В нашей вот этой профессии новой очень важно правильно задавать вопросы. Это, это, 100, это вот просто 90% вашего успеха – правильно задать вопрос человеку. Дальше. Все остальное очень даже гармонично. Поэтому, если еще, я хотела бы сказать, сейчас мы возвратимся, просто вот вы понимать должны, что… Выше – это много энергии, ниже – не хватает энергии. Понятно, да? Если на черте, это нормально. Дальше мы с вами совершенно другое. Сейчас. Адам. Адам. Адам. Правильно, вы это на электрод не, не попали. Да, а, да, кстати, я просто не знаю, здесь обжать. Вот посмотрите, пожалуйста, Что вот не попали, не попали на электрод. Это точно должны быть все понимать. То есть здесь вы не читаете график, вы не попали на электрод, А то скажете, это забедренный сустав с проблемой. мы не попали. То есть молодец, правильно, мужики, все правильно. Вот, сейчас мы с вами, так, а вот теперь посмотрим структуру. Вы не читайте, вот это все очень сложно, вы посмотрите, то есть, если вот сильное наполнение, там опасность инфаркта, это, это вы не читаете, я вас просто буду показать в графике. То есть то, что я сейчас говорила, повышенная энергия, да, пониженная энергия, толст, тонкий кишечник, а вот это, за тубринки, вы видите, да, это нестабильность энергии, она то повышает, как ну, нестабильно работает орган. Если медленно спадает энергия, здесь уже нехватка хватка сил. Вот видите пустота А вот эти графики я хочу сказать, что самый нижний график это очень больные люди, очень больные люди, которые, как сказать, они энергетически уже они истощены, и надо срочно помогать, Поэтому мы смотрим, я здесь вот написала нормальная энергия, видите, и зеленый цвет показан, да, линия выше центральной линии, показатель высокой энергии органа, ниже это показатель низкой энергии органа, пульсирующий вот этот график вверх-вниз показатель нестабильной энергии. Линия, медленно достигающая своего уровня восстанавливающая энергии и линия, поднимающаяся быстро снижающая, быстро падающая энергии в данном органе. То есть там надо очень много с ним работать и разговаривать, может быть, даже направлять к врачам. Поэтому на сегодняшний день мы с вами вот сейчас, просто дальше уже я на следующий день просто не очень устраиваю. А? Можно обращаться? следующий раз. Какая ляльца будет для обухоли или барана? Он будет... Он, как он же будет, урок, слив, он был? Если он был, не будет, он вы эту тему вообще забудет. Это конкурс. Я еще раз повторяю. Очень серьезно сейчас говорю без улыбки, То, что человек сильным болен только к врачу. Не пытайтесь лечить, не ставьте диагноз, работайте с людьми, которым можно еще помочь. И если вы видите что-то неладное, просто сказать, сходи врачу, я анализ. Тот же гемоглобин, селезенку там покажем. Я, я всегда говорю, какой гемоглобин? Я не знаю, входит, просто один гемоглобин. Приходит говорит, ну тогда продолжаем дальше. Ни в коем случае не делайте себя умным. Потому что это очень серьезно. Что врач врач, это врач. Мы с вами просто даем информацию о здоровье. Как поправить свое здоровье. А опухоль – это очень сложная паренция. Нам давали его, но я забыла его. И никогда вам не буду давать. Надо, наоборот, не доводить до этого состояния. А если уже при, пришло время, ну, получилось да, только к онкологии, только к врачам, и только слушать врача. Наш продукт реабилитационный, он потом будет помогать. Потом, пожалуйста, в неограниченном количестве, но ну, в начале доктора. Еще раз вас призываю. В серьезные случаи то с врачу. Не пытайтесь лечить. Не пытайтесь. Это на самом деле так. Потому что это очень серьезно. И зачем? Мы не врачи, мы не врачи. Так. А это, конечно, тема завтрашнего дня у нас, поэтому сегодня на сегодня наверное, все, потому что если сейчас целый блок дам, это очень вы уже устали, это уже достаточно. много, я не знаю, как, как вы готовы, или как? Но это вообще тема завтрашнего дня. И вообще сейчас перерыв у нас в 14 часов. Перерыв. Сейчас мы с Ольгой Васильевной сполосуем эти вопросы. Давайте это сделаем. А Ольга Васильевна здесь? Сейчас. Значит, и еще раз, кто не услышал, может быть, вот эти слайды, которые будут заменированы, которые, да, вот, которые основные, там будет пять или шесть штук, с двух сторон, и книга э, Мартина Грубер, которая, описание все, да, тоже мы сделаем. Поэтому все желающие будут заказывать, всем это нужно, да? Всем. Вот, да, вот эта там в конце ее фотография, вот она, да, то есть там ее практы и описания, что, кто она, сколько лет она занимается. Вот она нас лично обучала бабским всему этому очень интересно, у нее еще одно уже знание, вот это ее как бы такое правтоиделище, и он, такая книга, она для Пуца идет. С травмом будет сейчас, а? будет. с травмом да, светит, все будет вот так. Вот, поэтому мне сейчас вот нужно понять, сколько делать экземпляров, все, никто не отказывается, всем нужно. Надо так надо посчитать. Сколько, вот я сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать человек, а что хоть был? Двенадцать. Двенадцать. Настоящий? моя книга, у меня есть. У тебя есть? То есть, одиннадцать, пока, книжки, и у тебя есть. Значит, 10 дней, а вот этих комплектов, которые будут с двух сторон запланированы, это всем тогда, да, там 5 или 6 будет человек Минут, девочки 30 минут перерыв да, да. отдыхаем. Ну, а ты ответишь? Ну, да, давай. Ну, да, все, если у меня вообще. Ну, да, давай. Ну, мы Еще